Так. Так, так, где, так, где? Пора нападать к вами! То есть я объедини всех. Я объединю шупу. Че и... ты делаешь? Кот, ты с ума сошел Объединен шупу и <свист> <свист> Клик, шупу, двойное слияние. <свист> О, кот, ты здесь шмяк. Хватит мякать меня обиш. Это, это, а это кто? Это... Это Ален, ну урок, война метаморфоза. Так. Тортик поставим. Только не съедай их, пожалуйста. Да, вот покушай, покушай. Кушай, если хочешь, кушай. Если все, все, все, ну все. Что, а тут люди ходят, тут все съедают. Жадные, потому что они, понимаешь, как делают. Боже. Горику. Боже кто за курица. Здравствуйте, я с Верховного правительства Кох Кудаханья. Че тебе надо? Я, я... я вас... заместитель. Www... Www так сядь, не бей его. Так че тебе надо? Нафиг. Я сейчас ваш город тебя тащить, закрою нафиг, если ты не угомонишься. Так да, быстро хорошо. сядь. Че тебе надо, эта курица? Тупая. Я пришел к вам с проверкой. На, на вас поступила жалоба, что это самый шумный город какие-то злодеи и герои. Что это такое? Слушай меня ты сюда, тихо, помолчи. Открись. Слушай меня сюда, ты курица. Если ты не хочешь, чтобы я твои перья все выщипал, Слушай, быстро свалил сказать, с моего дома. Э -э автобик, но... Слышишь а ты? Меня... Ты меня как бы не напугал. Я могу все. Так. Мне надо уходить. Яд! Мы надо. Скоро, я скоро приду. Мне там надо да, это комнату мою. Будь здесь. Яд! Держи! На, тебе еще ударить ядом! Делай, я слежу. Да, Тики. Я... Мне... Вот. Тики, флав и барк. Слияние. Отдавай талисман. Так, где можно идти. Ты уже, забыл, ты... Ты, уже забыл, ты... ты уже забыл. как ты на школе спалил свою личность. А давай ты не спан он тупой, этот голубой. Эй, привет! Обернись, мой хороший. Привет. Пеннижука баба. Короче, какое-то создание. Не, не дам. Как у тебя дела? А а он еще а еще одна версия его. Ах ты. Шупу. голубой вообще. Бе. Нужно тебя покормить. Убей его, он не за нас. Стоит, смотрит. Это враньё. Я ага, и талисман твоё уничтожил за пять доль секунд. Шопу поехали. Опачки, переполох. Буду... Да, мне ты громче, ты а Дог-бульдог, мне, мне ты интересен. Дог-бульдог, мне ты очень сильно интересен. Дог-бульдог да да, да, да, да. Хорошего я попасть по в меня. Я посминю, я посминю попасть в тебя. здесь, конечно... Разделяюсь. Это я, монарх. Господи. У меня он сейчас. Они встеляются они. Ой. Я его сейчас заморожу. Так. Не понял. По него же попал. Что? Здравствуйте, мэр. Ой, президент. Я что этот город ты понимаешь, ты не президент этой страны? Я вам советую бежать, дорогой президент Путин. Потому что мы сейчас вас отфигарим. Да? Вы не Теневой бражник. Ой, бражник. Монарх тупой. Голубой монарх. Мы что, не рассеклители твою силу? Вы, человек, вы под кайфом? А если я сделаю. Хорошо. Ну все, нора использована. Так, пойдемте посмотрим, где он. закрываю портал. Закрываю доступ телепортации. Кто-то И теперь. Просто Ой, я закупаю телесма и не могу. Привет ну, закрыть доступ к телепортации. Но Что? Тоже, а -а -а. Да, не нужен мне твой доступ к телепортации. Так, да. мне нужно вернуть мой еще один талисман. Ну, я тебя по факту был за героев, а теперь я был за злодеев. Ты О, и так был за злодеев. Я, я был за героев. Да, да, да. да. А ты. Да, а да, ты, да. На своей... так, ну, на... ты на своей ты на своей короне ничего не заметил? Никакой чип. Прослушку. Да? не брошу. Ладно, пока. О, цепочку, без разницы. Так, первый. Реализован. Еще нет. Я попал неверно, Мумно. А правый догони меня. Не а? а теперь стой на месте, пчела. И даже не дергайся. Ведь сейчас на тебе действует ям. И ты даже не... Я могу и яд использовать в течение пяти минут. Я, я сказал, если ты сейчас не остановишься, я на тебя кипяток налью. Полен, нуру, У меня есть план, идея, но... Диски Я пока что могу. Я э, М -м. Из дракон. Сейчас у меня нет план. Хм, у меня есть план. Да, мистера Бага. Как идея, если их. Я тебя парализую, и ты будешь моим вечным рабом. Подстоять, а пчелка. И стоять, свинка. Ты не хочешь мне никакую брошку? Так. Теперь Это, ты... я заберу. Заб... Как, ты... У меня projet? яд. Я тебе сейчас как быстро Ладно, все, не мешайте мне срывать кулон орла. Нара. Блин, не запихнул пати, его. Трансформации. Так, все, меня достали, эти жалкие супер. У меня Свободу! осталось две минуты, я все равно сейчас детрансформируюсь, если не яд спадет. Да, Хотя нет, не, я да. детрансформируюсь, яд не спадет. Пока я не пока не придет, чудесная сила. Я даже если детрансформироваться. Супер шанс! Чудесный взял, мистер Бак, Супер, шанс Что? Шкатулка. Так, мне шанса выпал. Талисман. Так, это значит, что это? Я не знаю, что это знаю. Я не могу найти этого балбеса. Дракон воздуха закончился для меня. У меня есть идея, я стану... Супер же не просто дал мне. Мы теперь объединим талисманы. Уже... Флаф, Ики, Барк, Нуру, слияние! Так, я объединился с талисманом. Теперь на мне четыре талисмана, и это очень опасно. Мне надо срочно быстрее бежать. У меня есть оружие. Я же соединил талисманы. У меня останется проследить кто-то. Так, вот ты сидишь здесь. Ну как быстро стал обычным. Откройте, Давай. Нееет. нет кто Использую давай давай да, да, те теневой творить... бражник давай становись обратным Какой я... я мне России. в тебя мячи кинуть в твои вещи я все понял. это штуку да. а теперь чуть -чуть. я как тебя ты не забыли? выпущу давай добры? ты... а, лети мой маленький аккума и вселись в него Усиленный монарх, я бражник, я, точнее, месье талисман, талисманник, талисман, да, глупо звучит. слушай, не умничай, <свят> так, сейчас я скажу твоему, как его там зовут, что я вселю в тебя куму, Клевер. и все, да мне без разницы, как зовут, Клевер, алло, Звоню тебе по телефону. Так. Алло, Алло приветики. Как там, ледяной у тебя там, да? Что ты сделал, с... сделал с этим балбесом? Ну, я... Всего лишь, всего лишь-то, всего лишь-то... А, вселил в него Акуму. Если вы сейчас не отступите, я не выселюсь в него Акуму. И все. Четыре талисмана это небезопасно. Не умничай. Умничай. Да у меня тут... Что, Клевер? Договорились. Отступайте, отступайте. Все... Выселяю Акуму. Разделение. Давай. Так, а теперь... Ну, хоть... А теперь И... они отступают. И теперь чудесный мистер Бак я все исправил. здравствуй. Мне пора идти. Пока. гости вечером пусть никто Разделение. Прячься к вами. Надо домой закрывать. Так, надо двери. уходить. Так, я шторы повесила, надеюсь <свят> на окна. Что на окна это окна? В... за буран на улице? Так, Зефирка. Ой. Неинтересно. <свят> а, ч я так понял, ладно. Надеюсь, этот буран уже закончился. Ну, да у меня один раз чуть-чуть сердце не выскочилось за это буран? Очень ненавижу. Так, ладно, пойду телевизор um. посмотрю. А где? Кто урит там? Олег снизу, приехал я. Так, пойду прогуливаюсь. Здрасьте, Брианна. Здорово. Привет, невидимый. Чё тебе надо? Что случилось? А что интересного у вас? Ничего. Момент меня не было. Не знаю. Меня уже я, я, я... можем, пожалуйста, пройти в твою комнату? Это что такое? Чё за нахализм? Это типа вы считаете, вы невидимки, когда заходите в чужие дома без разрешения? Я то сюда захожу, потому что это мой. Тыш? Лишь... Слушай, ты офигел. Я тебя слушаю, сын мой. Какой сын мой? Иди отсюда, Шизой. Его отец там внизу. Тупой его отец внизу. там внизу. Он приёмный отец, а я родной. Так, уничтожь его, я... Хорошо. Синтимонстры тут разводились. У меня вот топ топорик самоворонный есть. Я, можно к тебе. Ч а чё я... ты там улетаешь? Синтимонстр, козел. Можно Чё ты смотришь? Можно к тебе. Ко мне? Ты? Ну, ладно, иди. А, мне нужно тень. с тобой поговорить. Слышь. Да, тебя не... Чё такое? И что это? Свалила Я... Мне пофиг, кто ты. О, всё. Адриан, нужно с тобой поговорить. Наверху. Хорошо, да поговорим. ты достал! Ты... Адриан, мне кажется, тут надо тебе закрыть не заходили mm. Зря, давай, mm. подавлю, давай. <свят> разрежем рот и воды все пойдем скотина такая еще раз зайдет ко мне в дом я <свят> тебя <свят> избавлюсь говори что тебе надо я уже? до Маджисти <свят> я... до не доехал я Короче, за мной следит. Мешает. <связать> <связать> <связать> да. Слышишь, Дай Феликс. кровать верни. За мной Феликс следит. Я его уже находил, раз, раз в 15, пока, я, пока в аэропорт шел. Понятно. Я успел выехать, потому что неизвестно, что он со мной сделает. Что ты предлагаешь? Ну, я обратно. И что ты предлагаешь? А, у тебя есть какой-нибудь вариант твоей одежды? Mm -hmm. У меня есть твой парик. У меня есть парик, похожий на твои волосы. Я переоденусь э, так, похожий на тебя. Mm -hmm. И... потому что фелижа для тебя. Зарат не ломай. Хорошо, понятно. Ты... Где? Да. ты где? Это, Это потолок, когда я не скажу, ломаешь. Да, ведь скрипит. Надеюсь, надеть себе костюм. Типа мой или какой? Ой, конечно. А какой ты можешь покажешь? А у меня есть? Я у тебя прошу костюм твой. А. Так, ну тут подыщи в гардеробе. А, да, да, да, да, найду. У тебя ж тут так мало костюмов. Что тут делаете? Мы новости хотим посмотреть. Двери а -а -а -а. больше не скрипят, да, я так понимаю? не скрипят. Не скрипят. Я там шутку такую вспомнил. Двери У -у -у. очень тихие. Двери скрипит. Я дверь скрипит, не слышу. Она, она, она, она, она скрипела, она скрипела. Да. Я еще один. Уже Эх, мы его смазали. Не Значит... расскажу вам никогда уже прям, больше. Прям а. Иди подними, пожалуйста, наверх. Подними, пожалуйста. Уже наверх. смазали маслом. О, да. Ты че дурак? Привет. Я, короче, нашел у тебя такой костюмчик. Плюс. Я же наделал параллель, потому что это похоже на твоё Да ты делаешь? дверь представишь меня как своего, твою родного брата близнецов. Вот. Хорошо. Тебя будет звать, я сам придумаю. Ты Познакомьтесь с моим братом новым. Это мой брат? Подумайте, это мой брат, его зовут. Олег. Нет. Какой Олег? Ты чё, дурак? Это мой, вопрос, это мой брат, это мой брат-близнец, его зовут... Одриан. Одриан. Ахмед. Одриан. Ахмед, нет. Одриан Буршуад. Я Одриан. Приятно познакомиться. У вас здесь скрипки. Смес, я сейчас говорю поэтому этому Я ненавижу котов. Кыш отсюда пошёл, отсюда, Кашара недоделанная. Одриан. А у вас не вот. любишь? там? Коточки равные. А людей любишь? А людей любишь? Нет. Людей любишь? не люблю людей, Я Сам себя люблю. Одриан, у вас человек... случайно фамилия не Буржуадан? Нет, у меня фамилия Адриантов. Понял. От都... От都... Вот, ты ч ⁇ Мы скипили. Мы скипили. Мы скипили. Мы скипили. Мы скипили. Мы скипили. Я уйду сам, надо, я, сам, я, сам уйду, я сам уйду, я сам уйду, я сам уйду, я сам уйду. Я уйду. <связненько> <связненько> <связненько> Запранили мамонтов. Надо смазать дверь. Надо, вам, надо смазать потом это, купить вот смазку, смазать дверь. <связненько> <связненько> <связненько> <связненько> <связненько> Оно у вас так скрипит, надо. я прям с пяти пятиэтаж слышу. Вы не знаете, как починить забор? Ладно, а как буду телевизор ты? смотреть.